Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир И у меня для вас э, приятные и хорошие новости Сегодня 5 августа, 3 часа 10 минут И буду говорить коротко, ясно, четко, без размыливания Для того, чтобы была инструкция коротенькая Все остальное вы знаете сами э, Показываю вам, что э, операция у меня по трансферту прошла в час двадцать началась и в 2.57 прошла. То есть примерно полтора часа времени. Это потому что я делал это без видеоинструкции. У вас на это уйдет возможно и полчаса времени, может быть и час, а не полтора часа, как у меня. Так вот, приступим. Для того чтобы перевести на новый блокчейн свои монеты, мы берем вот эту мою инструкцию коротенькую вот она в один абзац грубо говоря первым делом смотрим внимательно спецвыпуск новостей спецвыпуск новостей переходя по ссылке на youtube вот она вот они спецвыпуск новостей свт news от 4 августа 2018 года очень внимательно смотрим здесь все объяснено рассказано о том что произошло и для чего это нужно о том что криптовалюта призм а, перешла на новый совершенно другого наиболее высокого качества тех, технический скачок то есть произошел все внимательно смотрите здесь все инструкции что нужно сделать, как и что, просто как книжку, когда вы школу учили, просто прочитали книжку, а потом сдавали экзамен. Поэтому вот сейчас читаете книжку, посмотрели спецвыпуск новостей, после чего вторым делом смотрите мою видеоинструкцию, которую я вам сейчас записываю, либо наоборот, то есть, смотрите мою видеоинструкцию, а потом первым делом смотрите спецвыпуск новостей. Для того, чтобы ну, разобраться. То есть Я смотрел сначала спецвыпуск, потом записал инструкцию. Дальше. Первый шаг. Самый первый шаг – это уже что нужно делать ручками. Переходите по ссылке walletprismspace.com. Я беру ее в другом браузере, потому что у меня уже здесь открыто. Я беру в другом браузере, вставляю. Нажимаю кнопку сиган In, Ой, вернее, регистрация, извиняюсь. Регистрация нажимаю, чтобы создать новый кошелек на новом блокчейне. Нажимаю registration. У меня появляется парольная фраза. Но мне нужно... Включить у меня вот вверху английский язык, латиницы еще 16 символов. То есть пробел один символ. Видим, здесь стало 15 символов. Дальше пишу, например, Владимир. Потом пишу Январь. Это ну, мой месяц рождения. И мы видим, что как только вы 16 символов своих добавили, у вас сразу же перекидывают в парольную фразу. То есть вы создали сами часть фразы, сгенерированная компьютером. Одну часть. Вторую часть она сгенерирована вашим браузером. И третью часть вы добавили. То есть пароль состоит из трех частей, которые... Никогда никто не сможет подделать либо создать. То есть вот эта уязвимость, которая была в предыдущих кошельках по подбору пароля, сегодня решена. То есть пароль знаете только вы. Зайти к себе в кошелек можете только вы. Все, эту фразу копируете и записываете к себе в какие-нибудь заметки. Ну я просто пока внесу, понятно, что это будет для видеозаписи. Я вношу вот здесь парольную фразу. Она называется «Приватный ключ». Так, «Приватный ключ». Дальше. Я захожу, вернее нажимаю «Sign in» один раз, ввожу пин-код, к примеру, 400. Нажимаю ОК и повторяю пин-код <coughs>, еще раз, 4.0. Нажимаю ОК. Все, вот он мой новый кошелек. Я беру отсюда адрес. Сюда его вставляю. Также подписываю его, адрес. И передаю адресом. Это адрес моего кошелька моего кошелька для видео на самом деле вы видели мой кошелек другой <coughs> публичный ключ вставляю копирую тоже public key имя и вот так вот вставляю все адрес и публичный ключ у меня сохранены мне их следом по инструкции да то есть создал новый кошелек призм сохранил приватный ключ все, сохранил. Приватный ключ это 16 этих слов. Теперь их побольше будет. Сохраняю адрес нового кошелька. Адрес нового кошелька сохранил. Сохраняю публичный ключ нового кошелька. Публичный ключ тоже сохранил. А теперь что мы делаем? Это вопрос безопасности. Мы берем... И проверяем, правильно ли мы все сохранили. Выделяем без пробелов свою парольную фразу, публичный ключ. Нажимаю Ctrl-C. Нажимаю выход. И пробую зайти. Нажимаю Sign In.